Здравствуйте. Давайте мы чуть усложним решенную ранее задачу на определение опорной реакции стержня. Мы рассмотрели одномерную задачу. Там был ступенчатый брус, нагруженный тремя сосредоточенными силами. Отличие вот этой задачи от предыдущей, то есть от задачи номер один в том, что здесь присутствует не только сосредоточенная сила F, которая равна 50 кН, но и распределенная нагрузка, распределенная сила. Вот по этой длине распределена сила вот с такой линейной плотностью. То есть на каждый метр приходится 40 кН нагрузки. Соответственно, вот здесь вот на пол метра приходится как бы сосредоточенная сила в 20 кН. Решение от предыдущего случая будет отличаться соответственно вот только этой математикой каким образом заменять распределенную нагрузку сосредоточенной но ну, давайте мы значит, опять посмотрим значит, расчет опорной реакции Значит план будет такой же, то есть мы освобождаемся от э, с, э, жесткой заделки, то есть от все связи мы отбрасываем, вот у нас здесь жесткая заделка, вот наш ступенчатый брус. Я напоминаю, мы рассматриваем черновое решение, как превращать его в беловик, надеюсь Вы, дети, взрослые уже знаете, то есть мы что делаем? но в отличие, я говорю, от задачи 1 мы не только отбрасываем э, жесткую заделку и заменяем ее действие нагрузкой, то есть вот здесь мы э, вот неизвестной как раз нам нагрузкой давайте обозначим эти точки, например, А, Б, С, но если бы нам понадобилось прикладывать вот эту э, замену, которую мы произведем, то есть вот здесь у нас распределенная нагрузка, то есть она по всей длине оси Z уложено, но мы рассмотрим, значит, ее э, таким образом. Мы где-нибудь по определенным правилам мы заменяем. В данном случае для нас э, это не важно, поскольку мы просто определяем эту реакцию R_a. Но мы еще заменяем вот эту распределенную нагрузку линейно распределенную нагрузку с линейной плотностью q, значит, ньютон на метр. Мы заменяем вот такой, сосредо... вот такой сосредоточенной с э, единицей измерения ньютон. То есть вот здесь вот где-то у нас действует сила Q. Таким образом, в нашей модели, вот одномерное тело, брус, и на него действуют, значит, три силы RA, сила F, вот она. Давайте мы обозначать будем силу опять по... как и в первом задаче, вот так вот выделять и здесь где-то будет действовать сила Q. Вот эти три силы под действием этих трех сил тело должно находиться в равновесии. Соответственно, мы решаем э, э, нашу задачу. Э, опять пишем Условия равновесия, статическое условие то есть уравнение статики решаем, то есть сумма всех сил, напоминаю в общем виде, сумма всех сил и сумма всех моментов должна равняться нулю. В нашем случае это эквивалентно всего одному уравнению, то есть моменты у нас, у нас нет вращательного движения и мы не рассматриваем его здесь. Это одномерный случай. Поступательно может двигаться только брус. И, соответственно, остается только одно уравнение. Сумма проекций всех сил на ось Z. Но поскольку это продольная ось стержня, то ее чаще всего в сопромате обозначают осью Z. Напираем ее так. Вот наше уравнение статики. Его вполне достаточно, чтобы определить одно неизвестное. Это реакция опоры, в данном случае жесткой заделки в точке А. Как же мы решаем? Да очень просто. Мы опять пишем значит, сумму проекции всех сил. То есть rax плюс что там fx плюс qx и пишем равняется что? Равняется эта штука нулю. Соответственно опять переходим R_a минус f и плюс q равняется нулю f у нас задано, это 50 кН, а как мы переходим к модулю э, вот этой сосредоточенной замены, которую мы заменили линейную? Да очень просто, мы просто умножаем q, маленькая, то есть линейную плотность мы умножаем на длину, по которой она действует, ну, в данном случае q умножить на bc, ну или как задача это обозначено, q умножить на c маленькая, то есть э, 40 кН на метр мы умножаем на 0,5 метров, сокращаем метры, мы получаем 20 кН. Вот наш модуль Q. Соответственно, RA равняется чему? F минус Q, и оно равняется 50 кН, минус 20 кН, равняется 30 кН. Знак плюс говорит о том, что случайно выбранное нами направление – верная то есть у нас э, вот, эта нагрузка пытается что сделать вдавить э, наш брус в стену и стена реагирует соответственно в противоположном направлении она мешает перемещаться в этом направлении. А, вот э, такая у нас задачка то есть мы э, решаем ее достаточно просто ну, давайте проверим. Здесь у нас что происходит, вот сумма всех сил равна нулю, Ну, повторюсь, это здесь сумма всех векторов сил, это векторная величина, либо надо было добавить проекцию. Ну вот здесь вот написано, записываемое единственное возможное уравнение, да, вот из шести возможных нам достаточно решить только одно. Вот эта проекция, ну извините, я здесь написал на ось X, но здесь конечно же ось Z. Давайте исправим это дело. Ошибки давайте мы исправлять красненьким. Вот так вот, чтобы было видно. Это ось Z, это ось Z и это ось Z. И вот, пожалуйста, то же самое решение. То есть вот приравнены к нулю. Но здесь направлено в другую сторону, поэтому проекция со знаком минус. Все остальное совпадает. И вот ответ, соответственно, то же самое. Результат со знаком минус они поменяли. Ну, у нас изначально было направлено, мы угадали с направлением. Итак, мы решили вот эту задачку. Эта задачка, в общем-то, показывает пример того, как мы заменяем распределенную нагрузку сосредоточенной. Но давайте я еще раз, поскольку это вызывает иногда затруднения, я рассмотрю еще один вариант задачи. То есть мы сейчас рассмотрим вот такой вариант. Давайте мы представим себе, что на нагрузку у нас она вот состояла из двух разных видов, то есть из сосредоточенной вот здесь. То есть это у нас действовала сосредоточенная сила F, вот она приложена. F точку. Приложение силы отмечают либо жирной э, точкой в начале или в конце, то есть вот такая сила приложена вот здесь, либо, если по, понятно из чертежа, в данном случае она приложена к этому отрезку. То есть если вот так вот сила, вот у вас вот такое тело, то чаще всего вот так показана сила, то сила может быть приложена и здесь, и здесь. Если это не имеет значения, это конечно не важно. Но если это имеет значение, то отмечайте, вот, соответственно, вот жирную точку здесь, значит, сила приложена в этой точке. Если здесь жирную точку поставили, значит, в этой точке. И здесь была у нас э, распределенная нагрузка на этом отрезке. Длиной там С. 0,5 метров. И эта линейная плотность была константой. Вот в данном случае Q была константой. Вот. Этот случай, значит, q равняется константе. То есть везде 40 кН на метр на любой единице длины вот, это, вот этой части бруса. Давайте мы изменим, то есть давайте мы зададим q как некоторую функцию от z. В чем же будет решение тогда отличаться от вот первого варианта? Да почти ни в чем, кроме того, что вот теперь вот это q мы будем вычислять. Это просто частный случай. На самом деле q мы вычисляем. Очень просто. Q мы вычисляем как интеграл от 0 до C В данном случае z умножить на DZ И если Q здесь, ну давайте для простоты зададим, например, 2 умножить на Z Там килоньютон